Натали спрашивает. Здравствуйте, Ксения Евгеньевна. Правильно ли я понимаю, что процедура, которую у нас из эпидемии хотят получить, является отдачей прав? И может ли тот, кто подчинился, потерянные права снова наработать? Может быть, это проще наработать снова, чем прятаться, или это принципиальный вопрос? Здесь у каждого по-своему коллега, ведь каждый проходит свои уровни развития. Кто-то должен научиться выживать в среде людей а, и быть с ними синергичным, а кто-то должен сохранить себя в среде людей и, наплевав на синергию, помнить только о, о самом себе. Ведь у каждого свое техническое задание. Мы говорили уже об этом на предыдущих наших встречах по той же самой теме магии вопросов и ответов. Вопрос этот уже в той или иной форме звучал, стоит или не стоит делать, а не нарушит ли это наши права, а зачем это все делается. Потому что, ну, в общем, никто в том, что это благость от э, властвующих систем нынече, в это как-то уж слабо кто верит. Но очень хочется надеяться. Очень хочется надеяться, что до такой степени подлости все-таки еще не дошли. Ни люди, ни системы. Ну, пока живу, надеюсь, пока есть надежда, наверное, еще можно наблюдать надо прекращать наблюдать, когда, наверное, закончится надежда, или вы примете какое-то определенное решение. Да, права нарушаются, забираются, причем не просто забираются, а отдаются добровольно, на троекратном согласии, на троекратном согласии. Почему это происходит? Мы говорили с вами об этом. Скажем еще раз, аварамический проект сворачивается нужно подводить баланс. Подвести баланс можно только лишь на условиях, что тот, кто добровольно приносит себя в жертву, делает это добровольно. Добровольно соглашается с системой. Добровольно там, идет на заклание. Добровольно поступает в рабство, добровольно, А иначе будет не зачет. Вот это не зачет, понимаете, вот все, что было до недавнего времени, все две тысячи лет авраамического господства, все алгоритмы, которые они делали, привлечение создан, созданных не ими душ, в стадо, как выясняется, сделано было с ошибкой. И на эту ошибку, кстати говоря, указали именно мы работая в нашей школе, в нашей теме, постоянно указывая о том, что это неверный алгоритм, это не есть алгоритм добра, это алгоритм зла, он создан с обманом. Нарушается принцип свободной воли. Человеку не дается возможность выбора. Значит, алгоритм был сделан с ошибкой. А это значит, что... Нужно как-то подтверждать свое право владения таким большим количеством душ, если ты уж себя называешь его владельцем. Ловцом душ человеческих был назван Христом, апостол, который впоследствии воздвиг христианскую церковь. Так вот как ты их поймал-то? По-честному или не по-честному? Сами они пришли или обманом, испугом завлечены? Ну вот как-то так. Поэтому если вы понимаете, что происходит, ну побороться, конечно, придется. В том числе и за физическое свое выживаемое, выживание придется. И за право самоопределения тоже придется. Понимаете, какая штука? Эта проверка, она теперь для каждого. Она не для нации, не для расы, не для этноса, она для каждого человека. Каждый принимает решение сам. Не родители за тебя принимают, не комсомольская организация, не твоя церковь, в которой ты являешься прихожанином, а ты сам. И ни на кого потом будет свалить принятие решения и результат. Уже нельзя сказать, что обманули, уже информация есть вся, абсолютно вся. И собственная интуиция, она же тоже что-то говорит. Вы просто примите для себя решение и оставайтесь ему верным. Даже если вы ошиблись, помните, свое согласие надо подтвердить трижды. Просто думайте об этом. Думайте, что вы приобретете, думайте, что вы потеряете. Думайте о том, насколько это действительно ваше решение. Понимаете, какая интересная вещь? Ведь система, в которой мы живем, она порождена авраамическими религиями. За две тысячи лет они создали всю эту институцию. Плохую, хорошую, с кровью, без крови – это уже вопрос судейства. Вы в этой системе живете, вы ею пользуетесь, вы ею пользуетесь. Вы ею пользуетесь настолько естественно, что она перестала быть чем-то удивительным. Вы знаете, что есть врачи, и они вылечат, есть полиция, милиция, и она там вроде как защитит, ну, теоретически. Есть школа, научит, есть правительство, оно закон примет, есть суд, он посудит. Там есть магазин, он продаст и так далее. То есть все это институции. Есть финансовая система. В магазин не надо ходить, например, собственной вышивкой и предлагать ее там в обмен на хлеб. Да, есть деньги. Универсальная система обмена. И вот сейчас предлагается сказать, ну хорошо, если ты свободен, как ты утверждаешь, то докажи, что ты свободен и от всех производных, того, что сейчас уходит с плана бытия. Что ты согласен отлучиться не только от аврамических систем, но и от всего, что эти системы породили. Ну, потому что они уже наложили печать принадлежности на все институции, которые есть, в том числе и на все эгрегориальные системы. Даже на ваш род они уже наложили, на вашу семью они тоже наложили печать свои в той или иной степени. Ты готов отказаться от всего, на чем стоит наша печать и доказать, что ты свободен от нас? 99,9% людей выясняется не готовы, они привыкли жить в системе. Они не пойдут в лес, хотя очень многие собираются. Они не, идут из, не уйдут из привычных комфортных городских условий в деревню пахать самостоятельно. Никто, за очень малым исключением, не готов поменять комфорт на некомфорт. Потому что система дает комфорт. Она забирает свободу. Она говорит, ну что ты, комфорт? Комфорт, пожалуйста, но ведь надо чем-то платить. Мы берем свободу, и взамен даем безопасность. В условиях системы, в условиях цивилизации жить безопасно. Но они говорят, у нас цена свобода. И вот что ты выберешь. Это вопрос очень индивидуальный. И то, что сейчас по всем фронтам кричат, давайте объединяться, давайте сопротивляться, давайте. Но это ничего не решит, пока каждый для себя не определит, что для него ценнее. Это жестко поставленный вопрос, но так поставил, став, поставит, ставит вопрос сейчас ответчик. Он говорит, я выдаю в свое оправдание вот такое количество душ. Истец ему говорит, докажи, что твое. Он говорит, я для них создал все условия. Хорошо. Если они отказываются от твоих условий и не признают твоего господства, значит, уже не твое. Кто согласится? Очень мало кто. Вот об этом надо, стоит подумать. Вот об этом, на что, собственно говоря, вас подвигают, на что вас провоцируют. Укол это всего лишь ритуал, как тот пьяный поп, который проводит автоматический ритуал, крещения, он у него все равно получается, даже если он и пьяный. Это просто последовательность ритуальных шагов, на которые человек идет добровольно, причем трижды подписывает, три раза подписывает. Да, согласен. Второй раз тоже согласен. И третий раз бустер, я тоже согласен. Согласен, все. Это в оккультном смысле выглядит именно так. В человеческом смысле, конечно, это проецируется несколько иначе. И выглядит несколько иначе. Но в конечном итоге это будет точно так же, как и добровольный отказ от своих прав, когда наши предки отказывались от своих прав за право жизни, когда их раскулачивали, когда их изгоняли из своих земель, да, когда их там, в эмиграцию усылали, лишали корней земли. Они тоже говорили, возьми все, жить дай. Детям жизнь сохрани, но возьми все, это же было сказано, просто тогда достаточно было и одного раза, а сейчас нет недостаточно. Это очень сложное решение. Можно громко кричать о том, что ты свободен от всех и от всегда, и никто не имеет права класть на тебя печать принадлежности. Но как ты это докажешь? Одного слова мало, должно быть слово, желание и действие, и все, и все три личные. Слово, желание и действие, вот только тогда. Никто не имеет права давать вам совет на эту тему, и я тоже. Я имею право лишь только объяснить, что все это значит. Никто никогда не осудит вас, если вы примете решение остаться жить в цивилизации, это ваше право. Вы думаете о себе, возможно, вы думаете о детях, возможно, вы думаете о каком-то будущем, но тогда оставайтесь верным своему выбору. И вас никто не осудит, а наоборот, даже вознаградит. Мы говорили неоднократно, пространство разделяется, и вот сейчас идет критерий, и принятие решения, кто в каком пространстве будет жить, кто в цивилизационном, кто в культурном, кто в своем, кто в своем, кто связанный с остальными пространствами, кто абсолютно изолированный. Каждый будет иметь право проявить свою собственную свободу так, как он считает нужным ее проявлять. Но приняв решение и трижды его подтвердив, постарайтесь, во-первых, делать это с открытым забралом, а во-вторых, остаться верным своему решению, даже если вы в какой-то момент пожалеете о сделанном. Но это выбор, и он имеет право на существование. Мы не одинаковые, и у каждого свои мечты о свободе, и свое представление о свободе. Это проявление свободы – это всего лишь форма как проявление несвободы, это всего лишь форма. Если форма ничего не значит, все остальное остается при вас. Если форма значит, вам придется учитывать эту форму вместе с другими, которые принимают такое же решение, как и вы. Вам придется по, по новой договариваться, вам придется нарабатывать новые институты, новые сферы и контуры коммуникации, вам придется проститься с тем, с кем раньше вы проститься не предполагали, потому что он свою свободу представляет себе несколько иначе. Ко всему этому просто нужно быть готовым. Мы живем в очень непростое время, очень непростое. Та самая эпоха перемен, которая для китайцев была страшным проклятием. Но мы с вами знаем о том, что в период большого хаоса можно изменить все. Все неудачи могут быть смыты этим хаосом, но и все завоевания могут быть смыты этим хаосом. Все порчи, проклятия, невозможность выбраться из нищеты могут быть смыты этим хаосом и расчищено новое поле для деятельности. Но и все, что с таким трудом заработано в авраамических системах, тоже может быть смыто. Другое дело, что сейчас это не будет происходить едино для всех, как Вселенский потоп, и только Ной спасется. Или вот напишите, да? кто-нибудь спасется. Сейчас каждый сам для себя иной, и вот напишите, и другие выжившие во время потопа, много их было, во в каждом мифе обязательно есть. Вы станете этим спасившимся, помни только одно: Спасителя не будет. Спаситель это вы и есть для самого себя. Это вы, второе пришествие Христа или что там нам там обещали, всадник апокалипсиса это все тоже вы. Вот какое решение вы примете, так вам дальше и жить. Вы пройдете проверку на истинность этого намерения. Вы. Сами подтвердите истинность и правдивость собственных начинаний. И построите свою жизнь так, как хотите. На старом фундаменте, на новом фундаменте, вообще без фундамента. В одиночку, с единомышленниками, с семьей, с тем, кого вы любите, с тем, кого вы ненавидите. Принимать решения будете только вы. Потому единственному важному фактору, который называется собственная свобода. Вот что для вас есть настоящая свобода. Вот так вам и жить. И я вам очень желаю принять правильное решение, совершить правильные поступки и чувствовать свое желание как единственная возможная форма существования. Потому что, если не будет того, что вы хотите, тогда и вообще ничего не надо для вас. Все остальные будут отвечать сами за себя.